девочки, девочки, самая большая. Вот такие. Это у нас э, катана симулятор. Вот. И у нас тут создатели есть настройки. Я уже все настроил. Создатель можно. Давайте И начинаем. Эй, эм... э, что тут у нас? Эй, бедра мудрые. Ух ты, это у нас. Короче, это у нас какие-то какие информации. Это тоже. Что-то так информация. Что мне бить другое? <смех> О, понятие. <смех> так, била. Чего, наверное, летает как? Ну а ч это такое? Ч с ним? Почему не ну, такое чё? сейчас? У него минус тысячи. Так, ну тебя убью. Не, я так и не могу. Мне надо... Мне надо мяч какой-то. 50 золота. Ё-моё! Я сейчас буду очень долго в Я, короче, сейчас убью. на типа по локациям все типа поп хотел секунду я короче накопил 50 монет тут ничего не поменялось то если кое-что понажимаю поменяется так ну сейчас я опять накоплю хочет 150 так я накопил 150 золота моя катана сейчас я покупаю густой байк. Знаете, даже как-то приступно менее убегать и быстрый Может такая и эффективно, что они не плагает. И бы А в принципе, можно поставить на X2 или Теперь можно переходить к следующей локации. Локация э, Мне надо 250 золото. Так, мне хватает на новый, видите, солдат как -то. Так, у нас же 300. Должно на помочь. Алмаз. Вот. И сейчас я буду алмазать. Что-то... А что я э. нажатил на кнопку? О, нажалось. Ну-ка. не очень хорошо, это. Так. Ё-моё! У вот это... опять же Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп то Так, я быстро покупаю огненный. Так, у меня уже тысяча там и четвертая локация. Я думаю, что тут локация. Я покупаю вот этот, но мне не хватает семьсот, но вообще будет хватать, я это беру, где Так вот, я собирал две тысячи, и... золото... золото... За... За... За... за... за... за... золото. Эээ, я могу сейчас купить по карту вот эту, что я и сделал она мне дает ...интересного чего-то. И урон 15. А чё? А чё смысл? А как? А чё за пятно? У меня плюс 10 хп и... Э катана чест ...15 катана. Ух ты... Эм... А -а -а ну, поехали... Эээ... Я могу, в принципе, да... Только это... Так, и... Она даёт! Немедленность один, Защиту! Живучесть! А это меч легендарный! Ульта! Каждый день в убийстве Призывайте лечь исцеления Наносит урон нежителю Урон восемнадцать. Не, знаете, прикольно. Только я сейчас хочу кое-что попробовать. Вот. Я уже насобирал четыре Ну, короче, насобирал. Теперь я могу купить катану вот этого. И... Давайте попробуем. Я насобирал 3050 И нажимаю, и у меня у меня босс это босс тысячу хп ну я думаю они же не исполнится. так так кто мне пожалов кто хочет умереть я и ха ха ха, -ха. зачем сюда пришел э, я просто тыкнул на кнопку и пришел сюда видимо мне, мне тебя убить надо попробуй я короче поняла они не, не знаете мне кажется это будет немного просто Просто побить его несколько десятков раз. Он хп не возобновляет. Проблем нет. А только вот проблема. Ну вот а так. Пофиг как-то. Ну короче, я его попробую побить. Короче, эти скелеты взяли и вытолкали его. оттуда, И я его сейчас убью. Так, три точки. Достаточно, он заслужил. Согласен. Катись отсюда, мы, игроки, поздравлять собираемся. Круто, ты его шлёпнул. Ага. Филиппортируем его уже. Так, давай представим. Я Димас Тупором, главный создатель, э, строитель, кодер, сценарист и дещик этой карты. Я 16-18-рисовщик. Как нехорошо, мы распределили эти должности, правда? Да-да. Что-то мы заболтались. Поздравляю тебя, игрок. Маническая строительство, проще, не знаю. Поздравляю. Эм, продолжение. Так, чай, кое-что сделаю. Так, продолжение. Почему бы и нет? Это типа начало. Это продолжение? Ух ты. Я думаю, мы это оставим на потом. А пока. Всем пока-пока.